Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И мы продолжаем с вами легендарного вора Итак, мы вышли на первое дело и пробрались э, в особняк Баффорда, лорда Баффорда э, через подвал Итак, сейчас мы находимся, я так понимаю, на первом этаже Ну, судя по... А, пока-ди-ка Второй этаж Двухэтажное здание показывает Стронный зал, скипетр Судя по всему, типа, скипетр находится в тронном зале, скорее всего. Но это под вопросом. Окей. Итак, мы с вами а, пробрались через подвал к лорду Баффорду. Вот, а, в особняк. Теперь нужно идти дальше. Здесь, в принципе, ходов больше нет. А, вот эти две двери, я так понимаю, они ведут прямо. Окей. Давайте осмотрим первый этаж. Ну, начнем давайте с правой стороны. Окей. Так, в комментах мне написали то, что вот эти штуки, их можно разрезать. За ними в принципе могут находиться какие-нибудь секреты. Окей. Двери я оставляю открытыми там, где я был. Повторюсь, да? Так. Окей. Пусто, пока что пусто. Так. У нас есть проход сюда, есть проход здесь. Ну вот сюда, вот скорее всего, наверное. Так, нет здесь никаких вот этих снайперов, или кто они там, лучники. Бассе... Бляха, вот надо мне в бассейн, как всегда, упасть. Это просто посмотреть. Так, скорее... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Нет, нет, это не я. Не заставляй меня искать. Бляха. Ты кто? Я? Я? Да я никто. <с> <с> Бегом, бляха. Валим, валим, валим. Так, я дверь закрою сейчас. А -а -а -а, погоди, погоди, погоди, надо какое-нибудь темное место. Окей, здесь меня не увидят. <с> <quê> Спаль спулился Так, а сюда он что не бежит, что ли? Ну хотя бы пошевелись. Бляха. <с> <arts> ладно, и так сойдет, окей, <с> <dramas> нормально. Так, ладно, здесь полежишь. Отдохнешь, обдумаешь свои действия. Что-то сделал неправильно, почему я тебя оглушил. Бляха, еще один. Откуда он? Окей. Так, он, наверное, пойдет сюда. А, нет, здесь двери нет. Ладно, хорошо. Что я хотел сказать? Здесь, наверное, та дверь вторая, она ведет именно вот сюда. Скорее всего. Он, наверное, вон оттуда сейчас выйдет. Тихо. Вот что, есть какая-то еще... А, вот. Ну вот он, да. Так, надо его как-то мне вырубить. Чтоб он не мешал. Так, так, так, так, так, так, так. так. Не показалось, я что-то увидел. Нет здесь никого. Потихонечку, потихонечку. Все, отлично. Все, этот нам не помешает. Надо его куда-нибудь, короче, убрать. Потому что я думаю. По этому маршруту могут ходить еще охранники. Возможно. Постараемся за эту серию э, посмотреть первый этаж. Хотя бы. Так, куда я понес? лестницы которые ведут наверх мы будем пропускать потому что на второй этаж пока мы не будем заглядывать вот а -а -а -а -а -а. будем действовать так знаете серия одна локация серия вторая локация так вот постепенно потихоньку будем стараться проходить так погоди там я вырву вы кого вот здесь посмотрим Леха. а он пьяный он пьяный. Так, погоди, а как-то я могу, как-то не знаю. А, погоди, погоди, погоди. Здесь же, да, вторая, вторая дверь, нет? А, нет. Бляха, я думал, его за спиной сейчас как чепокну. Обойду его. Ладно, окей. Надо как-то... А тут не дверь? Нет, не дверь. А нет, смотри, сзади него дверь есть. Значит, как-то... Как-то надо... Погодя, а это что? Так, батончики, яблочко, О! Тарелки. Тоже из какого-то, короче, этого... Золотишко. Так, погоди, здесь есть что? Будем смотреть. Раз подсказали, будем смотреть под этими тканевыми штуками, ш, штуками всякими. Пек. Здесь. Охренеть. Это лестница. Это лестница. Так, стоп. А что это за? А. Ага. -а. А -а -а. Это помните та решетка, короче, которая в начале я говорил типа заперта и не пройти? Вот она. В принципе, неплохая точка отхода, если что, да? Не будет там уже посмотрим так окей там пьяный да тут я все был так ладно пойдем по маршруту э -э охранника смотри здесь есть еще вот эта дверь до да, ка здесь сюда я заходил нет наверху данной нав Я в тени там не было? В леха у разбегался в разбегался Честно тебе Эй. Все отлично так а, ладно полежи здесь вот и сундук кстати зашибись стрельнул окей Золотая бутылка, что ли? 225 золота у меня, короче, нормально. Так, это погоди. Я уже заблудился, мать твою. Так, я смогу? Отлично. Это вообще выход на улицу. Погоди, а где я сейчас? А, я на втором этаже, нахрен. Нет, никакого второго этажа. Никакого второго этажа Так, окей Мы на первом Погнали, смотри, здесь дверь а. Смотри, какие картины так, а, о, денежка, хорошо Ништяк, так, 267 Окей Так, по чуть-чуть прибавляется, блин Так, ладно, я вот эту дверь, погоди Нет, стой, открыть Что здесь? Охренеть Так, ладно, эту дверь открыть, закрыть Типа мы там не были еще Давай я хочу пройти по Маршруту охранника Ле, какие картины Я вот поражаюсь, знаешь, в вот, старых играх да, вот, э, Сам дизайн вот, Смотри, как Ну, Возможно, как бы вот этого Вот, э, вот этих картин э, В оригинальной версии <клёх>, Может быть и нет, потому что там графика Намного хуже, по-моему Вот А в издании, видишь, она переделана Немножко Ну, дожди, вот текстуры добавлены, прорисованы Легко, как прикольно, да? Смотри, они они различаются эти картины. Ну не все, смотри, видишь, это тоже мутная. Окей. Так, а здесь. Так, ладно, да, вот вторая, короче, вторая местность. Где проходил охранник. Здесь какая-то записуля. Так, всему персоналу. Господин станет сегодня обедать и ужинать, так что горничные слуги вечером будут... А, не станет. А, сегодня обедать и ужинать, так что горничные слуги вечером будут свободны. Уборщицам прибрать жилые помещения и сделать общую упорку. Охрана дома не должна воспринимать это как возму... возможность уклониться от работы. О всех провинностях будет доложено господину Седрик. Сидрик, это какой-то, наверное, подручный... Ну, как левая рука, наверное, лорда Баффарда, скорее всего, да? Так, здесь пусто. Так, в, в эти помещения пока не пойду. Да, это вот я сейчас обошел. Там вот бассейн. Так, погоди-ка. Вот это можно открыть уже дверь, потому что... В принципе, я здесь был, да. Вы говорили, что, блин, здесь здесь спрятаны могут быть где угодно сокровища. Так, ладно, пойдем сюда. Поэтому надо быть очень очень внимательным. Ну вот, в принципе, нам а, меч и пригодился меч, меч нам пригодился В принципе, чисто А, не закрыто Ой, здесь, Ну, здесь понятно, да? Нет, нету дверей Меч нам пригодился Чисто исключительно для А, вот, наверное, и дверь для Где пьяный, да? А, нет Погоди-ка Леха Так Оттуда я пришел Там, вот, смотри, еще дверь но ну, это, наверное, Как я понимаю... Так. Я забыл, что я говорил, короче. Ну ладно. Так. Хорошо. Пока туда не идем. Еще здесь вот посмотрим. Эту дверь тоже закрою на всякий пожарный. Пока. Так, погоди, здесь я был? Я уже забл заблудился. Куда я там? Что там я ход ходил? А! Вот сюда. Так, я на первом этаже, да, еще? Как раз... А, я как раз на вход ко второму этажу. Так, если здесь лестница, то мы пройдем мимо. И не будем залазить пока. А, понятно, это подвал, -мо. моё Это я круг сделал, короче, вот, короче, вот я сделал круг. Окей, okay, а как, как пьяному-то попасть туда? Я где-то дверь пропустил, что ли? Какую-то. Скорее всего. Где-то что-то пропустил. Так, ладно, давайте двигаться дальше. А -а -а -а. Так, пойдем вот здесь, да? Дубинку я выбираю. Так, не дубинка, вот. Дубинку я выбираю. Идем <к stage> дальше. Так. А, ну, собственно, здесь уголя вот так вот можно было дать. Так, там лучник, он меня увидит. Он как раз в мою сторону, надо с другой стороны обходить. Он как раз смотрит в мою сторону, надо обходить а с другой стороны. Вот здесь, смотри, стол, да, такой? На гробик больше похоже. Инициал типа бафорда, да? И ладно, Он здесь. Я сейчас как раз под... Блях, а там второй еще лучник. Тихо. Так, ладно. Надо как-то... Что это такое? Нет, здесь ничего. Ладно, допустим. я здесь не брал ничего я здесь не гадя я сюда не заходил что бляха я наверное ну, на втором этаже а как мне ух ты мать твою ничего не слышу наверно ничего нет как прикольно, да? Смотри на втором этаже прям этот сад. Так, бляха, нет, я на первом этаже что-то упустил. Мне надо к тому пьяному сходить. Где-то я пропустил какую-то дверь, вот стопудово, какой-то проход. Скорее всего. Так, а здесь что? А, здесь что говорю? Здесь это выход. Понятно. Он туда, к тому. Как туда попасть? Может, здесь какой-то. Вот, смотри, вот я сюда захожу. По идее, как бы вот смотри. Как раз вот здесь, да, да, дверь должна быть какая-то. И туда попасть к нему. Как бы вот так вот, если... Логически. А, погоди, а может... Так, давай, давай, здесь сейчас еще пробежимся быстренько. Погоди. Вот здесь я не был. Вот дверь. Я говорю, где-то что-то я упустил. Надо быть повнимательней. Так. Ага, вот Черт. Сейчас мы его спрячем где-нибудь. Может, здесь бросить? Давай-ка отнесём его в комнату Я думаю, что здесь я очистил Ну вот все, в принципе А надо теперь идти на второй этаж Здесь, по-моему, можно да, пройти И как раз на втором, там, втором этаже Спокойно можно Вырубить лучников Здесь охранник <Слыш> на ну, в тени вроде <Слыш> да все втором этаже гадя на первом мы все посмотрели так внутренний бассейн окей мы здесь были выход на улицу да это главный вход Так, а на главном, главный вход, мы были в главном входе? Где вот бассейн? Их вот идем к бассейну. На главного входа не были же. Так. Где бассейн? Так, вот бассейн. Где-то должен А он за стеной что ли Главный вход Это вот на второй этаж Окей Ну в принципе да все Ладно, давай погнали, короче, на второй этаж. А -а -а, Леха, не сюда. я а -а -а, запутался. Так, это... Окей, okay, я забудулся, короче. Ладно, второй этаж. Короче, на второй этаж. Погоди, вот сюда. Или я тупая. А. Так, вот здесь. Подъем на второй этаж. Правильно же. Да. да. Так. А, Где-то охранник должен ходить? кого не вижу на второй жить на втором тоже да. только с другой а, мы с другой стороны вышли на второй этаж нет кто-то идет погоди никого и okay, смотри здесь вот столько ондыре ходов ущут еще... вот он охранник еще вон куда дороги есть я заглянул туда в дверь может устроить тут шоу шоу да не надо город и так периодически палимся поэтому не надо тут шоу устраивать всякие праздники и праздники о А, все, мы 700 короче, набрали, да, получается. Да, 700 У меня осталось а, украсть а, скипетр. И все, в принципе. Шикарно. Так, что здесь? А ваше милор, милордство Баффорд. А, поболтал я с Джинни, как и просили вы. В Дрекбон, да, пришла туда молото... пришли туда молотоголовые и крались, и шарились, и уволокли многих э, на безызвестную судьбу среди камня холодного в казематах своих скованными цепями Чё, блин? А ночью прошедшие э, закогдили... чего? Закогдили? Закогдили... Они доверенного вашего Тарквиса. Тарквиса. До двух гостей. Имена им Лизаль. Лизаль, чем-то что-то. Что-то, что-то Лизаль. И Райан. Прихватили их на пороге. И уже не первый раз такое. Плакался мне Джинни. Ясное дело, что народ немногим числом ходит нынче в Дрэкбоун. Конечно, нет. Том ничьей вины, с одной стороны, а, но внушил я ему твердое понимание, и кровь и тьму, и силы небесные, так что из кожи вон он вылезет, чтобы отвратить от себя молотов. Не извольте бояться об этом. К -к -к -к -то как что-то как-то. Нет насчет вашей Виктории ничего пока нету. Точно по воздуху ступает она, иначе нашел бы я грязь от следов ее. Доминик. Как-то, знаешь, написано, как-то говорит, как этот, знаешь, профессор Йода из Звездных Войн. Так, окей. Лорд Баффорд, последней поставкой древности из бонд было несколько предметов, которые, как мы думаем, могут вас заинтересовать Ниже приведено описание, но мы были бы весьма рады, если бы вы собственной персоной зашли в нашу лавку, чтобы посмотреть на них Или же на другие наши товары а, Украшенный орнаментом скипетр 3 футов в длину Основа из твердого дерева, украшена звездно-точечным узором. Наконечник 6 дюймов, рукоятка 5 дюймов, скреплены отполированной медью, покрыты чернильно-глазурным крека-дрова лаком. Венчает эту вещицу 6-дюймовый дымчатый камень, ограненный в форме капли, лучшей из всех, что мы когда-либо видели. Сундук для закровищ. 2 на 3 фута сделаны серебряные березы. А серебристые березы. Крышка инкрустирована жемчугом и ониксом. Вложенными в вырезанный в дереве узор. Ножки выполнены в виде львиных лап. Каждая опирается на хрустальный шар. Внутри сундука два отделения одно стеклянным, со стеклянными полочками, другое без. За ними скрыта двухдюймовая фальшивая фальшивая. Дно с замком для самых ценных ваших сокровищ Гримворд и Депперин Изящные древности и драгоценные реликвии а. Это как раз про скипетра написано Окей, друзья а... Тут еще ходов целая куча Так, погоди, я отсюда пришел, да? Да, я отсюда пришел Окей, давай здесь сохранимся, вот И на этом закончим, друзья Первый этаж, в принципе, мы об обшмонали, и теперь надо второй. Нам еще как-то надо попасть в ту тайную комнату в подвале. Окей, okay, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.